Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем внедорожник Alcor-M. В набор входит наждачка, подробная инструкция и 70 деталей конструктора. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку.